Тех отсек открывается при помощи пульта дистанционного управления. Так, следующим образом. Для запуска всей системы необходимо нажать на кнопку перезапуска. Следующим образом. При нажатии все запиталось. Автоматически включился. Вот он стоит. Вентилятор с обогревом. Для того, чтобы создать требуемую температуру. Вот здесь выставляется температура, которая должна быть в техническом отсеке. Сейчас стоит на 30 градусов. Вентилятор с обогревом будет работать, пока не наберет температуру такую. И, соответственно, включается вытяжная вентиляция, которая соединена герметично с внешней трубой сотового размера. Сейчас мы продемонстрируем, как работает система антиплотопа. Стоит датчик с вот такими контактами. В случае замыкания этих контактов, включается дренажный насос таким образом. Ну, вода может замыкать. Контакты размыкаются, но уже питание на систему не подается. Чтобы запустить заново, это нужно сделать вручную, вручную. Перезапуск. С целью избежания короткого замыкания оборудования, когда проблема будет устранена. Данный технический отсек также оборудован автоматическим включением света. Как только открывается крышка, включается свет для удобства пользования и обслуживания.